И всем привет, ребят, с вами я Ванет. Мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Архем Оригинс. Бэтмен Архем Оригинс The Complete Edition. Потом будет Бэтмен Архем Найт. Бэтмен. Попробую, пробую, пробую, пробую. О, тут нормально загрузилось. Не в окне. Не в окне, как бы. И очень хорошо. Warner Bros. Game Treatment. Сегодня восьмой день можно отдохнуть. Сегодня можно отдохнуть. Все, отдохнуть, так скажем. Процесс сейчас 9% нормальный. Сюжетка про дождь и Тут ранпельсистый, я Ну, Ясно. О, так, так тут же лифт. И тут это за 6 за фигня не называем так лазарет так на x надо надо надо на ко вот сюда иду и домогу верно на Было совейно, как бы... А так так да, блин, ну черт ребят, изняюсь. Мне что-то тут сломалось, изнять пятки. Мне придется тут на самом деле с вами извиняюсь, ребят, мне придется тут с вами, видимо, остановиться. И увидимся с вами в следующей серии этом Arkham Origins. Я не знаю, что случилось, но я жму на правую кнопку мыши. Как надо на, на левую жму, на правую жму, чтобы прицелиться, а он кидает эти гранаты.